Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, 1 августа у нас стартовал розыгрыш, в котором может победить каждый участник. Сегодня 31 августа, значит, пора это все разыграть. Прежде чем мы начнем, я хотел бы вам напомнить об условиях розыгрыша. Основной задачей являлась поделиться анонсом розыгрыша в своей социальной сети и на нашем сайте оставить ссылочку на ваш профиль, для того, чтобы мы могли вам присвоить номер билета. Всего получилось 37 билетов, то бишь 37 участников. Вот, поэтому предлагаю начать с призеров. Это первое место 30 тысяч, второе 200 тысяч и третье 100 тысяч. Для этих мест было дополнительное условие. Это заключить договор на покупку дома в любом из наших жилых комплексов. Хоть жемчужина, хоть встречный, хоть азовский. Итак, давайте узнаем победителя номер 3. Итак, барабан закрыт, кручу. Включу, верчу, запутать хочу. И третье место у нас занимает 2 Федор. Федор у нас занял третье место и получает 100 тысяч рублей. Я помечаю себя. Так, давайте узнаем второе место. Второе место, представляете, второе место. 200 тысяч. Так. Достаю. 20. Мария. Мария, вы выиграли вообще-то 200 тысяч. Поздравляю вас. 20. И 300 тысяч рублей, дорогие друзья. 300 тысяч рублей. Первое место. Давайте, кручу барабан. Кручу, верчу. Запутать хочу. Первое место, дорогие друзья. Первое. А, пускай будет этот. 7. Александр. Это Александр, номер 7. Александр, я вас поздравляю, вы выиграли 300 тысяч рублей. Итак, ну, давайте не будем забывать про других участников, поэтому узнаем, что победили другие. Итак, значит, следующим этапом у нас идут часы на стены с логотипами «Стройгарант Анапа». Красивые, я тоже все такие хотел. Но, видимо, они достанутся не мне. Кручу, верчу, запутать хочу. Все, открываю. Давайте достаю любой. 29, дорогие друзья. 29. 29. 29 у нас Олег, поздравляю вас. Итак, следующим призом у нас будет Две термокружки. Две термокружки. Так, закрываю вороночку. Кручу, кручу, запутать хочу. О, ну, какой, пускай будет этот. Номер 18, Номер 18, Илья, поздравляю вас. Вы выиграли термокружку. Тоже выиграть вторую термокружку? Давайте же узнаем. А вторую термокружку у нас получит... Кто у нас там получит? Кто у нас получит 23, 23 номер. 23 номер. Так, Михаил, поздравляю Михаила, 23 номер. Далее идут у нас кружки. Кружки строй Гранд белая и красная. Давайте узнаем, кто победил. Кручу, кручу, барабан. А ну пускай он и будет, он застрял у нас. 27-й. 27-й номер. По 27-м номерам у нас Сергей. Сергей, поздравляем вас. Поехали дальше. Ключу, ключу, ключу. Запутать хочу. Кто победил? Восемь. Восемь, дорогие друзья. Восемь. Восемь. Сергей, тоже Сергей, только другой Сергей. Сергей победил. Поздравляю вас. Следующий. Кто у нас выиграет кружку-то? Вот здесь номер один упал, видимо. Да, пускай будет номер один. Номер один. Масленького. Поздравляем вас. Четвертая кружка. Закрываем. Кручу, кручу. Запутать хочу. Давайте достаю любой. Какой здесь? 30, 32 второй. 32 второй билет. 32. Евгения, поздравляем вас. Сегодня кружку, а завтра, может быть, и призы Тридцать 32 номер. Итак. Далее у нас идут кепки. Кепки, дорогие друзья. Строй Гранд Анапа. Четыре кружки мы уже разыграли. Кто выиграет кепку? Кепку выиграет. 35 номер. 35 номер. Михаил, поздравляем вас. 35. Еще одну кепку кто выиграет? Кто выиграет еще одну кепку? 16. 16 номер. 16 номер Дмитрий. Поздравляем вас. 16. И третью кепку. Третью кепку. Третью кепку у нас выиграет а, данный человек. 26 номер. 26 номер это Светлана. Поздравляем вас Светлана. Теперь будете защищаться от солнца. Так, 26. Так, теперь э -э, футболки, футболки строй Гранд Напа. Итак, кручу, кручу. Далее у нас пойдут сумки, но сейчас футболки. Застрял берет, 24. 24 номер. 24 номер. Футболки, поздравляем вас, 24 номер. Варвара, поздравляем вас. Поехали дальше. Кручу, кручу, кручу. И 12. 12 номер. 12 номер у нас выигрывает футболку. Анжела, поздравляем вас. Кручу дальше. И третью футболочку у нас забирает забирает третью футболочку у нас 13 участник 13 участник это христина поздравляем вас 13 участник получилось 12 13 так следующие у нас сумки сумки дорогие друзья вот пляжные сумки в белом и красном стиле с логотипами строй гарант Анапы». 6 сумок всего так 4. 4. Кручу дальше. Четвертый участник это у нас Сергей. Поздравляем. Много Сергеев у нас сегодня. 31. -й. 31 -й номер. Это Олег. Олег, поздравляем вас. 31. -й. Далее. Третью сумку. Номер 5. Номер 5. Номер пять, Алена, Алена, поздравляем вас. Будете теперь на пляж сходить с сумкой. 14 14 номер. Александр, поздравляем вас. Следующий, следующий у нас номер три, номер три. Это Людмила, поздравляем вас. И еще один участник получит сумку. А получит у нас участник 33. 33. Это Владислав, поздравляем вас. Теперь перейдем к блокнотам. А после блокнотов уже значки. Строй Анапы. Вот значки. А вот блокнот непосредственно. Итак, блокнотов у нас 6. Блокнотов 6 у нас. Итак, шесть. Шестой участник получает блокнот первый. Это Алена. Поздравляю вас с блокнотиком. Будете зави записывать... Телефоны. 21. 21 участник забирает блокнот. Елена. Да, Елена, поздравляем вас. Следующий участник забирает блокнот. 11 Одиннадцатый участник. Олеся. Олеся, поздравляем вас. 17. 17 участник получает следующий блокнот. Юлия. Юлия, поздравляю вас. Сегодня блокнот, а завтра машина. Знаете? Главное участие. 30. Ой-ой-ой. Номер 30. Номер 30, дорогие друзья. Номер 30. По тридцатым номера у нас Егор. Егор, поздравляем вас. Так, еще один блокнот у нас получает. Давайте подольше покручу, потому что уже блокнотов не будет. Покручу, покручу, покручу. Ну ладно, застрял. Десятый. Десятый дорогие, друзья. Алексей. Алексей, поздравляем вас. И, соответственно, остальные участники. Это 37. 37. Девять, девятнадцать, двадцать два, двадцать восемь, пятнадцать, тридцать шесть и еще два участника. Тридцать четыре и 25. пять. Получаю значки «Строй гаранта Позвольте я назову их имена, иначе это будет неуважительно. Под пятнадцатым номером у нас Алла. Алла, поздравляем вас. Под девятнадцатым номером Михаил. Поздравляем вас под двадцать вторым номером Марина, поздравляем вас. под о девятым номером, да, пропустил девятый номер Надежда, Надежда, поздравляем вас. под двадцать восьмым номером Татьяна, Татьяна, под 25 пятым номером Лилия. под 34 четвертым под 34 Александр по тридцать шестым Мария 36 номер и 37 седьмой номер Владимир 37 седьмой номер Владимир что ж дорогие друзья для того чтобы забрать а, призы а, вам необходимо позвонить или написать на этот номер который вы видите сейчас на экране и соответственно сказать вам ну, указать а, свой адрес потому что мы его не знаем и по другому мы не сможем отправить вам призы а, пожалуйста позвоните даже если вы выиграли брелочек нам будет это очень приятно и вообще спасибо вам большое, что вы участвовали если кто-то расстроился, может быть кто-то выиграл не то, что хотел в следующий раз может повезти потому что, я думаю, это не последний розыгрыш еще такие будут вот, поэтому ставьте лайки, пишите эмоции которые вы испытывали, когда видели непосредственно это видео и ждали, когда прозвучит ваш номер Всем удачи, до скорого!